Всем большой Лига Чемпионский футбол, друзья, с вами ФИВА Прогноз, как обычно, мы Роман Плинсков и Александр Дегтярев. Саня, как обычно, мы давно с тобой не виделись. Обожаю эту работу. Да. А на днях у нас отыграли матчи первой Лиги Чемпионов. Как помните, мы анонсировали то, что ПСЖ пройдет Реал со счетом 2-0. Увы, это не так. Впрочем, ничего нового. Так, вы, Реал обыграл ПСЖ со счетом 3-1. Но сегодня, друзья, мы постараемся сделать вот прям точный прогноз, потому что мы убрали тот самый ненавистный Xbox 360... с турезанными составами, с плохими геймпадами и перешли мы, друзья, на PlayStation 4. Вау! Давай порекламируем. На самую лучшую консоль в мире, друзья. Ну конечно. Сегодня у нас Силья, Манчестер Юнайтед и Александр. Как обычно ставочки. Егеей. А, ну что, по ставкам, я тебя, как всегда, выиграю. Посмотрим. А на Манчестер Юнайтед букмекеры сильно ставить не хотят. И в целом ставки колеблются от 2.40 у Сити до 2.57 у Олимп и 1 xбета Ну а на Севилью котировки еще выше. Тут в целом от 2.90 на фонбете до 3.06 у того же 1 xбета Ну а на ничейку порядка 3.30. В целом ничья здесь выглядит достаточно интересным исходом и коэффициент достаточно неплохой. Здесь у нас ничьей не будет в любом случае. А вдруг? Ну, я так думаю. Но посмотрим, как будет. В общем, коэффициенты сочные. Есть на что ставить. Есть чем побаловать свой кошелек, по сути. Итак, Севилья Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов, 1-8 финала. Поехали! всегда начинаю с атаки. Ну ты же дома. Да. А я за каких-то ноунеймов в темных футболках. За олимпийских ответов из России. На, в сайт тебе на первых минутах опасно? Вообще? Испугался? Вы испугались? Нет. Понимаешь, о говорю? Да! Начинаем не очень здраво на самом деле. Да это как всегда. Ты вспомни прошлые игры. 3-0. Победила сборная России, хозяйка чемпионата мира. Матч у нас закончится со счетом 1-3 в пользу Владцом. 4-1. И снова победил я. И это не добавляет объективности нашим прогнозам. <связь> ну вот что это такое? Это офсайт. Справедливое решение судьи. Александр, учите правило. <связь> <связь> Ты же, кстати, был вроде на матче Манчестер Юнайтед, да? ЦСКА, когда они играют, да, да, это было в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, когда на, на стадионе Лоток-Арена ЦСКА проиграл. Лоток-Арена? Лоток-Арена, да, их называют сейчас именно так. Тебе не напоминает стадион ЦСКА кошачий Лоток? Ну, что-то похоже. Вот. Раньше их называли Унитаз-Арена, а теперь это лоток Арены. и это больше подходит. Ну и не так уничижительно, знаешь. Угу. А что я делаю? Распасовки в стиле... Без стиля. В стиле собачки. Ау -ау -ау. Ромеоло, братишка, подавай. Топово, топово, просто. Но это лучший вообще игрок, который может навешивать. И самое главное, на кого там. Джесси Лингард, по-моему, был. Метр семьдесят восемь роста. Вот я чем люблю вот всякие эти The футбольные Sank. топы, то, что там каждый день какой-то рекорд. Вот антирекорд поставил каран Зейдор, то, что он первый голландец, который проиграл дебютный матч в Ла-Лиге. А кого он тренирует? А, черт его знает. Обожаю мертвых испанцев. Что Почему я это сказал? заменку сделать? дай заменку. Ах, Жадной. И гол! 35 минута. Бен Юдер, на. На, на. Боль, боль, пошла боль. У меня сейчас. FIFA не будет хотеть, чтобы я выигрывал. Это должно было когда-то случиться. Это то, потому что, что Мата сломался. В, в этом матче, вот, видишь, я сегодня первый забил. <сíck> <сíck> Это как, а, когда Генич сказал, когда играл а, Ювентус с Тоттенхэмом. Если, говорит, Ювентус забивает первым и не пропускает, то он выигрывает. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Ну пошли, ребята, ну вы что, дядя? Да чтоб тебя, остановите его. Ее yeah, бой! Это а. мой баскский мальчуган. Что ты? И на дудеть дудец, и футбол греться. Мистер дудец. Перерыв. 1-1. Второй тайм начнем, получается, сначала. начала. Как же с Есть по 5 ударов и по 3 ударов створ. Ну, равная статистика, только владение у тебя побольше. Да. У меня только один. Джесси! Опа! Блин, Рико делает вещи, на самом деле, а? Это вот был прям классический Дэхия стайл, mm. но сейчас-то нет, это вот Акинфеев ставит. Не решил. Что это было? Он поставил мяч, отошел на, на два шага, но потом ударил. Ты заметил, да, у меня во втором тайме еще ни одного момента нет? Я вообще выйти из своей половины поля нормально не могу и мяч отнять не могу. Что происходит вообще? Вот это разыгровочка, братан, нормально Все было. Разыгровочка ты просто сделал, разыгровочка. Я тебя, как всегда, выиграю. Это система была такая, система, Систем... понимаешь? Ты не системный игрок. Кто это? Нолито? No Нолито. No Господа, к столу. Тут Нолито. Тут Нолито, да. Андререра, спаситель мой, побежал. Что, вот где? Прибежал. Нет-нет-нет-нет-нет! Как детей, ё-моё! Опа! 3-1! Я тебя, как всегда, выиграю. Да. Дизмораль подъехала, пацаны. Просто вот фура с сейчас к моей штрафной подъезжает такая и вываливается. Вы что, идиоты, что ли? Да сколько вы ж меня еще будете? Бурго! А, а момент-то был. Чуть-чуть ну? пораньше бы и было вообще идеально. Но по передачам РРО делать больше. На 1% целый. А чем кто? Чем Мата? Чем Банега. Че это было? Это был подкат чистый, мяч. Что, все? 3-1. Я надеюсь, звук не записался. Записался, все записался. Так, друзья, счет 3-1. Севилья одерживает победу дома над Манчестер Юнайтед. Я вдвойне плакать готов, потому что проиграл Мью, проиграл я. И это нереальная ставка. Не выиграет Севилья дома. А на Севилью сколько у нас там ставят? А, По-моему, что-то типа 3-50. Ну, 3 3-0-6, да, 3-0-6. Ну, в общем, оки. если хотите заработать, то верьте нашему прогнозу. Если не хотите, зарабатывайте. Тоже, Тоже верьте, верьте. нашему прогнозу, да. Но в целом, я думаю, стоит ставить а, против того, как мы сыграли, потому что я не верю в то, что Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов, хоть и в гостях, но проиграет. Тем более, ну, не со счетом 3-1. Ну да, ну, посмотрим, как будет. Э, наш прогноз такой, то, что Севилья а, дома одержит победу со счетом 1. Да. Александр Дектиров, Роман Полинсков. для вас ввели эту программу. Увидимся на следующей неделе. Там тоже будут очень интересные и вкусные матчи. Пока. Пока.